Кружат дни каруселью, Все заботы, дела. Ты знакома с бездельем Никогда не была. Деток в ласке растила, Баловала внучат, Счастью их посвятила Каждый день свой и час. И по первому зову Тех, кто бьется с бедой, Поддержать ты готова, Только б выстоять бой. Ты пример милосердия, справедливо, щедра. Я тебя с днем рождения поздравляю, сестра. Лет счастливых желаю, долгой жизни и сил, бодрой, чтобы была и чтоб задор в сердце был. Ну а если взгруснется, только лишь намекни. Чуткость близких, как солнце, озарит твои дни. С днем рождения!